канал «Бухгалтерские услуги». Те, кто заходил на мой сайт, который в описании под видео, то знают, что ко мне можно обратиться за услугой по бухгалтерскому сопровождению вашей компании или ИП. Это видео хочу посвятить отмене начислений страховых взносов за второй квартал 2020 года для компаний, особо пострадавших от коронавирусной инфекции. Относится ли ваша компания или ИП к пострадавшим, вы можете проверить по ссылочке, которая будет в описании под этим видео. Рассматривать я буду конфигурацию зарплата и управление персоналом. Где изменить настройки в конфигурации зуб и пойдет речь в этом видео. Чтобы узнать сейчас и на будущее, что появится в новых релизах, вам нужно перейти после обновления программы, вам нужно перейти в следующее меню. «Администрирование», «Интернет, поддержка и сервисы», «Обновление версии программы», «Описание изменений программы». И если здесь все внимательно почитать и покрутить мышкой вниз – то можно увидеть, что новый нулевой тариф страховых взносов для страслей, пострадавших от коронавирусной инфекции, согласно законопроекту. Здесь по ссылочке вы можете перейти в этот законопроект и почитать все, что в нем написано. И далее тут идет скриншот, где это можно поменять. Давайте перейдем в настройки. В настройки в реквизиты компании и посмотрим где это находится вам нужно перейти в настройки, чтобы внести изменения реквизиты компании реквизиты организации здесь сейчас долго открывается здесь последняя за вкладка будет учетная политика и здесь еще раз учетная политика и далее вот на этой первой закладке, страховые взносы, появится новый вид тарифа для отраслей, пострадавших от коронавирусной инфекции. Чтобы вам его выбрать, сначала у вас тут будет старое наименование, вы просто щелкаете по черному треугольничку, из списка, находите данный вид тарифа, который добавили в последнем релизе, выбираете его, записать, закрыть. Я уверена, что в конфигурации «Бухгалтерский учет» новая настройка находится также в учетной политике на закладке «Страховые взносы». Вы можете сами это посмотреть. Выбрали настройки и теперь начисляем зарплату за апрель и за май. Если вы уже сделали начисление, то вам нужно очистить все эти документы по начислениям и снова добавить сотрудников, иначе новая настройка не вступит в силу зарплата, начисление зарплаты и взносов. Я уже начислила, переначислила зарплату, потому что она у меня тоже была ранее начислена. Вот что получается. Заходим в документ начисления зарплаты. И здесь на закладочке взносы, вот за апрель, смотрите, за апрель программа минусует все страховые взносы. А вот в мае месяце если мы зайдем в май и перейдем на закладку «Взносы», их просто нет. Ну вот, таким образом сработала эта настройка. Я еще вам хочу показать отчет, который я делаю ежемесячно, распечатываю. На основании этого отчета очень удобно делать платежные поручения по налогам и страховым взносам заработной платы. Чтобы вывести этот отчет на печать, нужно перейти в налоги и взносы, отчеты по налогам и взносам. Далее ниже налоги и взносы кратко. И давайте сформируем, вот у меня уже выбран с помощью здесь календарика, вы выбираете нужный месяц. Сейчас я выберу апрель, сформировать. Видим, что здесь идет за минусом начисления, но не забудьте, страховые взносы мы три месяца не платим, апрель, май, июнь, а вот НДФЛ и ФСС, несчастные случаи, мы продолжаем платить, не забудьте их оплатить. И давайте посмотрим за май отчет. И за май, вот видите, здесь уже этих минусов нет, но вот так сработало, у меня так сработал релиз, я не знаю, как будет у вас, может быть, у вас и в апреле будет все по нулям, посмотрим, как будет за июнь месяц отображаться данный отчет. В общем, на этом все, благодарю вас за внимание, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые интересные полезные видео по всем изменениям и прочие видео.